Привет, с вами лени таран я сейчас нахожусь во Львове. Вот позади меня, так называемая Коплыть обоими. И вот интересное наблюдение я сейчас, вот, буквально пару минут назад случилось. Я искал э, одно заведение, где готовят очень вкусный шоколад, горячий шоколад. И зашел в магазин, спрашиваю, а где у вас здесь... Вот я знаю, где, он, примерно находится это заведение в центре города. Я зашел в магазин моей любимой женщине одежду и <смех> спрашиваю а где здесь вот там кафешка когда где готовят именно вкусный горячий шоколад мне сказали поверните туда там вот один квартал и там будет это заведение я пошел и я таки реально нашел это заведение мы посидели выпили вкусного горячего шоколада э, съели вкусный штрудель Выходим оттуда, проходим, буквально вот пару метров завернулись за угол, и я увидел именно то заведение, куда меня отправили. То есть я искал одно, а продавщица в магазине отправило меня совершенно в другое заведение, но правда оно находится там буквально в нескольких десятках шагов от этого. И идея из путешествий про намерение. Вот Когда у вас есть четкое намерение, когда вы знаете, что вы хотите найти, просто отдайтесь потоку. Просто идите, спрашивайте, просто чувствуйте себя, где вам повернуть налево, где вам повернуть направо, куда зайти. Просто доверяйте своей интуиции и действуйте. Да? Намерение – это готовность совершать действие и получить результат. Так вот, каждый раз, когда вы готовы реально получать результат, включайте свое намерение. Действуйте, желайте, и ваша жизнь будет полна исполнением желаний. Но или не действуйте и не исполняйте свои желания. Окей, с вами был Леонид Орланд, вы ехали из путешествий, сегодня мы были во Львове, увидимся дальше, всем пока.